Ее, hey, вазап, привет! Я решил зайти на YouTube канал Versus Battle. Вот такой Блин, что творится? Что творится? Что творится? Что, заблокировали? Ну да. Пиздец. Ч думаешь? Ну, думаю, что это прискорбно. А ты понял, из-за чего это случилось? Нет, сейчас выснял. Я тебе могу сказать из-за чего. блокировки по правилам YouTube. Ну, ты же понимаешь правила существуют чтобы их нарушать Понятно. это сложный вопрос на самом деле а, но ну, я считаю что это конечно же однозначно плохо если мягко говоря если грубо говоря это дебилизм удалять это а, Русским рэпом ничего не произойдет, так или иначе, это, наверное, даже будет еще круче, это еще больше, наоборот, заинтересует людей. Если бы я был, ну, грубо говоря, сейчас молодым рэпером, который бы начинал, не то чтобы начинал, а проявлял бы интерес к рэпу и удаление версуса, для меня это было бы, ну, как запрещенное что-то. То, что наоборот меня еще больше привлечет к себе. Даже если и послужило, ну отлично, что. Я думаю, что это еще один повод для пинка подзад, чтоб мы что-то делали дальше. Ну то есть работать этим точно не остановить. Это может быть только подзадорить и двигаться дальше. Ну закрыли, закрыли, господи, что я. Да они ничего этим не делали. Но единственное, конечно, ресторатор бабок сейчас как бы какое-то время не будет зарабатывать. Наверное, ему, для него, наверное, это, конечно, печальная история, а с точки зрения какой-то истории, ну, рэпа, ну, он будет развиваться дальше как-то куда-то, ну ну, ну, ну, да, закрыли, отлично, теперь будет наша ответка, сейчас что-нибудь мы придумаем.